Нормально Нормально видно? Нормально да? да, ладно, да? видно? Видно Сколько видно? Да, видно? Все видно, да? Все видно, еще разок. Нажмите, просто банк покажу, как 17 Семнадцатое топло. Семнадцатое топло, понятно.